Всем привет! Сегодняшний видеоролик будет посвящен новой карточке Кристиана Эриксона «Путь к World Капу». Как вы видите, я за него не сыграл еще ни одного матча, а решил оставить его для видеоролика. Накинул ему охотника, чтобы бежал быстрее. Ну и вот такой составчик я накидал вокруг него. Здесь стоит Кьяер, не самый лучший защитник, но для сыгранности к Эриксону он был необходим здесь. Замба Ангуиса и Дункан в центре поля, Эшли Янг слева в защите, пробовал я его и на ЛФА и на ЛП, не сильно он как-то мне зашел, но так как ЛЗшника нормального у меня нету из АПЛки, решил его перестроить, так как такая возможность есть. Ну и тройка нападения это Рафаэль Лиао, Гуяси и Ли Донгджан должны порвать сегодня дивизионы. Кстати, награды за Division Rivals тоже будут в этом ролике. Они будут доступны через 18 минут. Я нахожусь в 7-м дивизионе. Так что предлагаю найти первого соперника. И посмотреть, на что способен наш Кристиан Эриксон. Так, и смотрим состав нашего первого соперника. Тарштеген, Тамори, Менди, Беньедер. И удар по воротам 1-0. Начинается все очень хуево. Парк Джисун. Зомбангуиса, еще один пас. Госенс 2-0. Пиздец. Ну это, ну это просто пиздец. я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну просто пиздец. Рафаэля вот здесь вот сыграть. И пробить вот так. Вот хорошо. Кореет забивает наш. Этими читерными ударами шведой. Пока Эриксона не чувствую, я, особо на чем он не владеет, но я надеюсь, удары у него не хуже, чем у нашего корейца. Кьяр, встречаем. Встречаем Кьяр, хорошо, ну, блядь, как обосрался ты здесь, Парк Джисун. 3-1. Заканчивается первый тайм, 3-1, проебуем. Пиздец вообще не идет. Начинаем мы второй тайм. Семеда отлично играет. Эриксон. Рафаэль Лиао, пасик, 2-1, блять, 2-1, сука. 3-2 забивает Гуяси, пас на Лиао, Лиао как убирает, и удар отсюда, 3-3, Эриксон, убрал, еще один пас. И Лиао отсюда ударить, хорошо действует Эрштегин, Эриксон, и пробить отсюда Кристиан. Заканчивается наш матч. 3-3 счет. Так, у нас тем временем осталось 10 секунд до награждения Division Rivals. Сейчас как раз и наградки вскроем. Может быть, нам что-то с них выпадет. Я рискну. Возьму вариант, где больше наборчиков. Ладно, вскрываем первый набор. Премиум набор золотых игроков. Смотрим, что нам здесь может выпасть. Даже без экранов. Без нихуя. Это LFZ. Gossens. 82. И два Пика. Хименес, неплохо, для Уругвая пойдет. И второй. Габриэль Жезус! Вообще шикарно! Сборная Бразилии, сборная Уругвая как раз у меня еще не пройдена. На свапы. Открываем второй набор премиум набор золотых игроков. Хотя бы экраны завози. Экраны есть. Поехали, Испания, ЦПшник или волкаут! Что за ним? Еще и Джека, ну, хотя бы рейтинг какой-нибудь дали. Это уже неплохо. Так, и вскрываем пики. Второй пик. Кевин Трап. Волкаут, еще один. Спасибо. Мега-наборчик, поехали. Мега-наборчик без экранов, блядь. Что это за хуйня? Лукас Васкис, да пошел ты нахуй. Говно, блядь. А Залебало. ЗАЕБАЛА ЗАЕБАЛА Четыре пика Вскрываем Эдинсон Кавани Каналис, который есть Ну, значит, а Тут Третий пик Дания плюс Швейцария Наверное, возьму Дания Баха Хотя бы бегать умеет И последний пик в этом паке Тилиманс Неплохо Так, и последний мега-наборчик Вскрываем Давай волкаут Пожалуйста, блять Экраны Англия, СЗшник, сука, стоус, блядь. Ебануться. Охуенная награда за Division Rivals. Еще один пик. Рубендиш. А вот это неплохо. Mm -hmm. Рубендиш, это всегда приятно. 88 рейтинг. Так, нашелся наш второй соперник. Сейчас посмотрим мы его состав. Ну, неплохой составчик. Эриксон. Хороший mm -hmm. пас. И лонгшотик от Кристиана. Алисон. Эриксон. Ну, блять, что за хуйня? Так, ладно, Эриксон. А давай... Лонгшотик отсюда, ва! ебать! Пизда какая шальная могла залететь. Эриксон. Накьяра, Ну давай. Блядь, сука! Как такое происходит в этой игре, ебаный? Блядь, что я делаю? Сука! Ай-яй-яй, бля. Реля -а бог этой фифы, бля. Видим ли И Думкан. Добей да же, ты, хорошо. Один-ноль. По пустым уже хоть как-то, блядь, забили. А Эриксон, отсюда во если Первый тайм заканчивается. Один-ноль. Эриксон вообще нихуя не показывает. Эриксон, хорошо. Эриксон. Блять, как убрал концело и пробить. Сука, заебал ты, Алиса. Да, блять, я не могу... Хорошо. Эриксон. И забегает Эриксон. И вот такую, блять. Давай, Эриксон. Яер. Блять, сука, как ты заебал меня, вратарь. Хорошо. Эриксон, ну давай же. Первый гол Кристиана Эриксона. И сразу же, блядь, ответка. Пизда. ебаный киков. Реаля. Янг сразу же, блядь, обсираемся. Заброс на Симона. Штанга. 2-2, блядь. Какую же я хуйню сделал. Это пиздец. Эриксон хорошо накручивает. Эриксон ударить эриксон да блять пошел ты нахуй вратарь да пошел ты нахуй мудак блять ебаный также и сейчас блять какая-то хуйня полнейшая блять происходит забить хорошо блять 3 3 живем 88 минута Иди ты нахуй, игра, блядь. Как меня эти киковы заебали? Ну пизда, блять. Сука, 4-3, блять, 20 ударов поворотом, блять, 20, у него 10, и он меня сука, выиграл. Что, блядь, с этой игрой не так? Это пиздец. Третий соперник. Посмотрим, что у него за состав. Блять, спасибо. Блять, ну что происходит, блядь? Да пизда, блядь. Эриксон, давай, ну, блядь. Эриксон, давай отсюда, блядь. Да пиздец, блядь. И еще один, блядь. Спасибо, сука. Давай, Эриксон, блядь, да сука. Вот отсюда, вот, давай, блядь. Вижу, Гуяси, давай. Хотя бы один, блядь. Эриксон, идеальный пас. Гуясь, давай второй. Мудак ты ебучий. Пас? Хорошо, блядь, Эриксон. Голевой пас отдаешь. Эриксон хорошую вырезает. Давай, сука, 3-3, блядь. Видит Эриксон хорошую передачку. И давай, блядь, как ты это вытащил, мудозвон ты ебучий. Эриксон, давай, блядь, пизда. Эриксон, давай. Сука, блядь. Кьяер, побороться. Ну нет, ну сука, блядь. После трех поражений я решил взять небольшой перерыв. Расслабиться, подумать над чем-нибудь, почему не получается. Ну и можно искать четвертого соперника. Итак, вот наш четвертый соперник вот уже Лерой Санэ мог открывать счет, но здесь у нас Кристиан Эриксон выдает гениальнейший пас. Ридонг Джан. Перекидываем. 1-0. Эриксон хороший пас в касание Гуяси. Пас на Леао. И делает счет 2-0. Но это Рич вид. Говно за лупы. Так, посмотрим на составчик. Дуде Годфрей. Яющий Бралин. Угас Санчес. 1-0. Эриксон. Ну давай же, хорошо, Эриксон Чисто субъективное мнение У кого-то он может заиграть хорошо У кого-то может сразу заиграть плохо Эриксон в штангу попадает Забивает второй сразу же Есть, Ляо есть Есть на фланге Ляо Блять, как везет в этом матче Я ебу Кто это, Гуаси забивает? Надо было навесом бить Я забыл, как это делается И зажал L1, R1 еще один ударчик. Яйру. давай. Домой, блядь. Эриксон, хорошо. Нельсон Семеда. Пас. Удар. Гол. Ога, Санчес. Ну, естественно, второй гол залетает. Вообще простецкий. Забей же пенальти. Отлично, отлично, отлично. Кристиану дадим пробить. Давай в девятинку. О, блядь. Что я сделал, блядь? Давай, Кьяер. Ой, хорошо. Эриксон. И еще одна на Эриксон. И вот такой галешник. Кристиан Эриксон, а это что? А это хитрик. Ой, хороший. Хорошая передачка. Ну и здесь на Эриксон. Эриксон. Покер. Сразу же. Сюда. Кристиан. Чпоньк. Пентатрик. И Янг. Ой, как, как оттолкнул Янг Баркли, потом Баркли все же поборолся и забивает гол. Но мне похуй, 9-3 выигрываю. И Дунка он такая. Эриксон вот так вот чпоньк. И шестой полетел. Что ты здесь забыл, Симончик? Ты пришел отдать голевую на Кристиана? Похоже, да. 10-3. Эриксон. И давай еще один. Пиздец, все, я рад. Я доволен, блядь. Я доволен, что собрал его. Ой, какая хорошенькая передачка от Эриксона. И давай еще один. И вот у нас уже 12-13 гол. Пас на Эриксона. Эриксон вот отсюда просто бьет, попадает в ножку. На этом заканчивается наш матч. Самый мой результативный матч в этой фифе 13-3. Кристиан Эриксон, 17 ударов и 8 голов он забил, 8, блядь, за 1 матч. Он за 6 матчей забил 2 гола, а тут за 1, блядь, 8. Смотря на статистику, 8 плюс 2, я доволен. Я тут после матчей зашел в менюшку, увидел задание, выполненное 6 наборчиков мы имеем. Давайте начнем из двух редких игроков. Тут у нас нету экранчиков, Германия, ЛФЗшник, это Раум, может здесь прокнет. Снова нет экрана. Франция, Сап. это Димитри Пае, это волкаут, уезжаем, Хар... Португалия, давай, блять. кстати, Рубен Диэш, давай волкаута, не знаю, экраны Марокко, ПФА. Зиэш 83, кстати Лазана, а его можно поставить на правый фланг, как бегунка. Итак, после покопанинга нашего составчик немножко обновился. Теперь у нас справа будет стоять Лазана, а в центре защиты Рубен Диэш. Итак, главная звезда сегодняшнего видеоролика Кристиан Эриксон. 8 матчей, 12 голов, 6 голевых передач. Что, в принципе, я могу сказать про данного футболиста? Скорее всего, у меня просто руки кривые. Это раз. И, возможно, просто на дистанции он будет неплохим плеймейкером, который в нужный момент сможет забить, в нужный момент отдать какой-нибудь хороший пас. Для меня первые матчи вообще он мне не нравился. Я уже думал просто выкидывать его состава, потому что был он откровенно полнейшим говном. Каждый удар его вратари сейвили. Ноль реализации практически за первые матчи 6, забил 4 гола. Один из которых в пустые, второй с пенальти. Вот. Но последний матч показал, в принципе, то, что он что-то может. Может, в принципе, это было из-за соперника, который откровенно играл не очень. Я не говорю, что я играю прям вау, но Кристиан смог забить, увидели 8 голов, плюс 2 ассиста сделал, то есть потенциал у этой карточки есть, жаль, что он вроде бы Дания вылетела с чемпионата мира и больше он не апнется. Ну а так, в принципе, игрок хороший, всем рекомендую его собрать, ну и получается все, мы его затестили, всем спасибо за просмотр, Всех уда... всем удачных паков, удачных матчей, ставьте лайки, подписывайтесь, до свидания.